Да ты слышишь, Лю, <связывая> да, нужна <связывая> Всем, hello, пацаны с вами, я Гамби. И со мной сегодня, сегодня мы играем в бой на смерти. Со мной сегодня Ваня, поздоровайся. Ваня, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем в наш пятит... да, захема второй второй раз. И я не знаю. Ой-ой-ой, мне надо делать на не беспокоить. О боже, боже, боже. Ааа, -а -а, тихо, Вань, потише. Что? Что ты? Ты убил. девяткой убил Арчонку. Итак, я идиот, я, я... Иди, упад, я, я забыл, я забыл. Погоди, <релах> погоди, погоди. Алло. а? -а, -а? А, -а, -а. а, а все у меня звук есть. Oh, anime, a я первый убийство сделал. Хорош. <с -tune> а я пошел убивать человека. А его на бицон, его Ой, Ай! Крия-я! -я. Да, ну, я -я. Дайте мне надо... Ой-я! Дайте мне белый! я просто! Пуль, блядь! Пистолет? Ага! стреляет? как убивать всех врагов берем просто SD либо автомат с прицелом и все все, пусть не размах я уже три кила сделал, да хорош вот это я проще анал Планолас, ты че за нас зашел? не понял? Он играл... Он играл э, против нас. Да, понял уже. Да, я подписчикам рассказываю, я, я же ролик записываю. Да. Какой ролик стрим? Я ролик записываю, я записываю ролик. На фигару? Действительно, я нафига. Ты чё моё место первое занял, Лал? Ты же лал. А не лалка? как? Стоять, стоять, стоять! Да твою мать! Ой, извиняюсь, за мать! <свист> да я, мэ, мэ, мэ, Да ты лох, мои киллы! Мои фраги! а я палец Мои киллы забирают, идиоты. Кристина удобна изи. Да ты сын, шлю. Шлюш, шлюш, Шлюбы! Шлюхи, шлюхи! Шлюхи! Осуждай, Вань, ч такое говоришь? Да, твоя, твою да. мать-каналу тебя! Ты будешь говорить, шлюшка! Шлюшка! Я занял место шлюшки! Вот так, типа! Шлюпка! Ну, нафиг-ка! Да -мо! Да -мо! А что ли всех сверху хотят убить? Я всех убиваю. А сверху хотят убить, что ли? Здесь захотят нас сверху убить. С одного этого последнего патрона убил. Ага, кольсово. Сейчас бизон берем, просто выносим. Я сказал, а я да, только... Я стекло белым сделал. Я только стекло бы белым сделал тут. нафиг no, no, no. baby i'm the type rip true не умеете я тоже а, ну правильно меня убили я косой я косой реально просто назад назад <сос> сакашки а повыстрелять будет нормально Смотри, что происходит! Смотри, как я на Изи всех убиваю. Ща, ща фрагу. Чего Форм. Да Чего? откуда у тебя они? Я их не вижу. У меня два фрага. У меня два Они, что ли, все на улице? Чего? Ну, почти, да, да, да, да. Они все на улице. Так, так. так еще некоторое видео. А, вот. Че он вообще на нашем раунде? О! Е! О, мой газ, это фукап! Пацаны, это легчайше для нас легчайших! Так, у нас запись идет? Да-да. Так, второй раунд. Это Один ноль. Один ноль. 1 что-то фок? Один-1. Я уже ваннику убил, блин. Бес Ну нафиг. Если прям вам раз я умру. а а Бля, крыса на ним! б это вот. Б. Да, О, повину, пацаны, поддержите его. Один за один! Ой, они минус тянут! Пошли. Какой снайп... Какой снайп... Е-е-е! Да-е-е! е он достал уже своим авп ну, монитор, он ну, свалил. Ну, вот я сказал свалить, так что свалил. Я думаю, на вообще офигели. Забираю все мои пыль. Да ёб твою мэр. Да, да, да. как? как он читер? Он без прицела меня убил. Он... он не целился, я видел это. Давай, когда меня разблокают в напарниках поиграем напарники нет не хочу. я не хочу через четыре дня я тебя там убивать не буду а ты сын шлюхи куда убегаешь Ч это за звук да он шлюха босса моя! ну хватит от меня убегать Осуждаю читы! Осуждаю читы! Осуж... Осуждаю! Осуждаю! Ми... Я убил, меня убили, я убил! Да ⁇ -мо ⁇ Ай, вон! Ай, вон! Блин, прицелился, а с аппашки, блин! Ага, тут будь! Тут стрелой нет, тут стрелой лосков! он сейчас обойдет, он сейчас нас обойдет двоих в прыжке, лох Владос съел понос, извините извините, извините, извините, извините просто я ненавижу Дигл, хотя я его все равно люблю, но мне надо играть лучше всего сака Потому что она нормальная. Я бургер с хабом. Об... Кого? Да нет, он Изи. Я его убивал в прыжке, алё. Какой аим? Да блин, а как он меня так? Либо ВХ. Тихо. Как он меня? Не надо, да. Забыл то, что у нас ролик идет Я Да, ему. Хорош. Просто с ОГ играют ложки. Ну у тебя Вань, конечно, не ОГ, но не подойдет, ладно. Главная <соспом> это, роль этого вот Бой на смерть это это снайпер. Какого фига я последний? <соспом> Какого фига я четвертое место! Ты первая, ты не заслуживаешь первое место, килы даю я не ты. Ой, идиоты, блин. Так, списано, все сюда на баню. Да ну, сын Шюлюки. Шлю... Сын Шубы! Сын Шубы! Хотел с Дуалов меня убить. Вздевается? Вздевается? Как он быстро встретился? Нахер! Я! Апартаменты, <муж quando> Ой, я уже второе место. Да ты мой. сын, молодец сын. Это имишин. <с Saw> сын шуба. <window>. Да хватит. У тебя тоже мать, у вас тоже мама шуба. Ja Нет. Да он как мне дал хоть шл ты -бра -бра -бра -бра -бра -бра -бра -бра. И шуба. Я идиот, что ли, да, я на паузу поставил, да, видео? Ам. Пытался убить? А все вс у меня не на паузе. Твоих убил. Ты что ли, совсем, бля. Чего? Да. Возьми здесь делаю. Сиёла. Не ту мама. Не та мама у тебя. Не та мама у тебя. Сиола. Сиола, у тебя не та мама. Твоя кабанда левитирует, нам сказали. Мой кабан ведь левитирует? Ага. Нет. У меня не кубана даже нет. Снажал, снажал, а я. Да, я не убил с ножа. Вс, я за этой жопы. Уйди, Вань, уйди, Вань. Один сдох. Другой мой, другой мой, другой мой. Да вы ты меня что ли, идиотки. Поэтому я тебя Что ты меня? Совсем охренел, его, заб его забанят. боже, тут два двоих убил! Тимка про убил! Идиот, идиот, идиот. Все, я придумал матч. Yes, yes, yes. Сейчас вернешь. Ладно, <зволь> тон, тон, тон, тон, тон. Вс ⁇ пацаны, <паспорщину> с вами был я, Гамби, Ивань, внимание. Он нашел. Всем удачи, всем. Goodbye, па-па-па-па-па.